Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир И сегодня, наконец-то, финальное прохождение игры Marvel Battle Чемпионов Задание Кровь с Ядом Симбиомант Да, я думал этот день никогда не достанет Переходим в наше задание Тот нет, ни не герой, не герой, мастер Вот он Роковая битва вот наше. Вот мое войско погибели. И, разумеется, именно для этого задания я подготовил самое лучшее усиление. Пока мое секретное оружие еще не зарядилось, мне придется дражаться как есть. Фу, это было отвратительно. Он был похож на этого полу. Полужмурика. Как он нас назвал на этот раз? Он говорит, что рядом есть еще симбиоты. Мы уже рядом. Invoc. Если мы увидим еще кого-нибудь из наших друзей под контролем симбиоманта, мы должны освободить их. Будничаку. Так. Нет, нет, нет. Надо вспомнить короткий путь Туда Так 1, 2, 3, 4 Да, вот короткий путь Еще, конечно, можно взять вот этот путь Вроде тоже ничего. Тут и здоровье можно установить Так Идет он куда? Красный череп реально может задать чару задать Ну ладно, давайте по вот этой тропе пойдем. А, все равно нужно победить сначала вот эту... Вот эту штуку. Так. Сумеется, используем усиление. Так, это все для моего... Секретного оружия усилки. Мне надо обычные усилки. Так. Вот, на 30% на час. Давайте. Вот это я понимаю все так. Ну давайте, поехали Погнали За победой Надеюсь, босс не будет таким уж сложным Пока у меня нет секретного оружия Которое еще заряжается Можно так сказать Давайте бные блюки! Нет, ну нафиг такой вообще! Вообще блюки у меня! Блохо что Была у меня. Какой бред вообще? Чего за глюки у меня? Чего меня все тупит? Я же нападал первый. В смысле, как она мой? И какой автоблок вообще? Откуда? Чего за бред вообще? Не важно. Наверное, лучше пойти по этой тропе. Ага, шас. Тут еще больше врагов. Тут Ведущий, что хрен происходит? В смысле вообще не могу отпрыгнуть, щенок. Хил надо качать срочно, что то что, я, что я отпрыгивать ну зачем я не хотел отпрыгивать нафига этот кружок да, да, да, да, да, серьезно Вот кружок работает когда не надо либо не работает когда надо да. В смысле автоблок у него нет автоблока, даже не написано что это Что за бред вообще? Самые глючные игровые, вообще. Прыжки работают, когда не надо, и не работают, когда надо. Зачем-то автоматическое... Усильная атака и какие? какие то еще мелкие глюки вообще ненавижу. Что за бред? ха Да Куда нажал? В смысле, что за бред? Что произошло? Ну нет, ну нафиг. Я не хотел этим сражаться, я вообще другим хотел. Это мой главный персонаж. Нет, че. Ты че? Ты, че? ты, че? Нафиг ты на каждом ходу. Персонажи ставят синтезы, которых я не убирал. Кнопки сами нажимаются, да еще и прыжки работают, как попало. -я! Питер! Что еще за нафиг? Перестань! Присоединись к нам, Гвен. Ага, уже бегу. Что с тобой, чел? Призыватель тоже станет одним из нас. Ага, сейчас я стану одним из нас. Как же много глюков в этой игре. На одну игру, мне кажется, слишком много ошибок всяких. Нажимание кнопок случайных и автоматических прыжков не туда. Либо вообще не работают эти прыжки. Кирдык не та дни масла. Ты Да ну, вообще держаться проще. Да. Спасибо тебе шкуру, разумеется я сдохну. Потому что нет, меня... о, спасибо Он она хотя бы жизни позволяет восстанавливать персом? Скорее бы свое супероружие отзарядить Тогда уже можно будет легче проходить а, Давайте этот, этот перца замочим как так как-нибудь. Так, вот, вот этого нельзя вообще трогать. Почему я не смог отпрыгнуть далеко? Тут вот вообще нельзя трогать вот это... Чем плохо этот перец? Её нельзя оттрогать Ты используете свою спецатаку, например Не хочу тебя бить. Нужно сейчас придет, потому что нафиг они. Это ненавижу, когда враги копят свои спецатаки до третьей. Чтобы убить меня еще легче. Нафиг это. Хела. Ты тварь, меня не спасла. Ненавижу, когда враги копят свои. Чртовы спецатаки. Нафига это нужно? Только все портят. 20 на 20 процентов сильнее мой удар будет для тебя Она не убьешь. Вот так. Я почти бессмертный копать тебя. Все вот так. Что у нас дальше? Какого осла замочить надо следующего? Это не самый сложный Мы почти добрались Смотрите, это портал, откуда лезут симбиоты А вот и наш симбиомант Я могу снова призвать моих предков на помощь И мы сможем отвлечь его, пока Джерика займется колдовством Но они не смогут продержаться во мне меча, во вне меча слишком долго Тебе придется действовать быстро Конечно же, надо собрать опять этого перца. Даже с усилением они до дохнут, как мухи. Хорошо, что у старых перцев... блок, значит... Всё. У меня остался один носорог для босса. Благо он <смех> мистические, а научные сильнее мистики. А носорог у меня научный. <смех> Хотя что есть носорог против перца с, 2к... с 20к очков? Да, давай. Финальный босс. Чего? Чего вы пытаетесь добиться? Ваш верховный маг был слаб и беспомощен. Я то, до чего он никогда не смог бы возвыситься. Вся его сила ушла в то, чтобы остановить безумного Титана. А я явил силу, к которой он бы даже не осмелился прикоснуться. Агрессивная эволюция. Тайные знания. Я могу адаптироваться к любой угрозе в любом измерении. Хватит этот гнойный прыщ слушать. Ну, вот раз я с тобой согласен, меч. Давай разо... разорвем эту не ч... нечестивую связь. Инвадцатауэр! Джерика, давай! Так, финальный босс. Насколько он силен. Э -э особо ничем от утки не отличается, хотя с суткой пришлось проводиться. Ну, по крайней мере, синергия против осьминога действовать не будет. Три способности нейтрализации совершают противника на полторы тысячи прямого урона за каждый нейтрализованный Ну, давайте. Так, и телефоне. Поехали. Ось лучше будет использовать всегда вторую атаку, она самая мощная. Давай. И это босс. А, постой, он Уроны. если я на него с я на него у серьезный босс это босс да я суткой провозился сколько времени это не босс это отсос насос короче если хела меня оживит, то тогда я задам ему жару это серьезно это не босс это не босс никакой даже вот предыдущие враги были гораздо сильнее Бред он может нанести, потому что наносит урон, не нападая. Ну, давайте. Пару оживлялок потрачу на него тогда, наверное. Ну, почти подох, ну ладно. Электрик может справиться. Хотя нет, я лучше опять носорога возьму себе, на носорог против него лучше идет, как раз-таки. но это не босс это это не, был не босс против кого я сражался против таракана это это серьезно это не босс прямо так назову видео это не босс что кроме как какой-то жук а не босс ну ладно о, ух ты, я получил один катализатор. Интересно, а может тогда и не надо исследовать это, эту миссию на 100%? Только я уже получил катализатор? Ну, нет, ну серьезно, это, не, это был не босс-то, я не знаю, кто это был. Серьезно, 2K... 2К кредитов? На полчаса? Да ну нафиг вообще. Тоже мне приз. Тратьте деньги, чтобы его купить. Ну, серьезно, это разве был босс? Нет, ну я не верю, что это был босс Это серьезно, это был не босс Ну, какой-то классовый кристальчик получил Отлично Это была самая лучшая битва Я ошибался на этот счет Даже при всех глюках Боссы у них просто ужасные Давай. Два носорога подряд. Ну дубль трессия. У меня трёхзвёздный носорог есть, так что. Он... И покачаем персов там. Откуда у мне грязь на телефоне. Появляется из ниоткуда. О, красный халк, у меня такого нету. Хотя и трехзвездные, ну да ладно Вот что-то давай Кыш Открываем дальше Кристальчики наши Тут Всякие улучшалки Так, вот четырехзвездные Вот эти коронные камни будут хорошо точно пойдут. О, можно моих перцев улучшить повысим силу. И хела скоро тоже будет улучшена, получается. Улучшаем, улучшаем, тут все улучшаем. Не, а сколько еще тут? Ну, еще получается. А поисследовать мне интересно немного... Предыдущую... Предыдущую главу Этого уровня а Давайте поисследуем Сначала получаем наших перцев Конечно же Анжелу Это пятизвездные а Тут всё, например, Ночной игрой наш этаж, И... Электрик. <с> да, электрик <с> похож. <получ. с> Больше урона наносить будет. Останавливаем. Улучшаем. <с> <с> <пиш> <пиш> Опять глюки. если хотите.. Всё, просто перемотайте подальше. Сразу к концу просто перемотайте и все. Те, кто не хотят смотреть, как я улучшаю свой перца. А, кстати, вот. Мое секретное оружие надо улучшить. Вот оно. получится ну давайте так пусть будет паук звезд посмотрим кого еще тут можно улучшать Давай без глюков только Слишком много лагает Так, конюсила <клых> Ну да, нам ну, до четвертого ранга Сколько там нужно до четвертого? <клых> <клых> <клых> <клых> Пять штучек Поехали. Лучше по... проходимся какой-то уровень Вот этот тип перец не такой уж крутой. С ним газы легче будет сбываться, пока мое секретное оружие не заряжено. Симбиот мой придется бить пока предыдущие главки. Да, да, мы это все уже прошли. Давайте, давайте. Моя будет прекрасно, когда я ее повышу на следующий ранг, она всех перебьет. очень скоро. <сорганизма> <сорганизма> <сорганизма> <сорганизма> <сорганизма> <сорганизма> <сорганизма> <сорганизма> будет хела на третьем ранке примерно такой же силы так <плес> идем дальше ну кого тут есть побью, а потом уже на ну, кого энергии хватит, вы побью да, да. пока у меня усиление действует не, не оставлять же на выброс до полчаса есть Давай, грузись только быстрее. Хочу побольше поисследовать, пока мне у сил действует, а то потом у него не будет. Сармаживать тот стало. Так сколько там запись включена, да. так. вот мне надо было самая сильная Сил включать. Напомню. Блин, ну, попро попрохожу эту, поисследую. Чего уж, зря. Энергия тратит. Приветик. Одам на рам. Даже нет, я слегка сильнее. Смеется пойдем по букве Б. Тут есть серебряный контейнер, который не <спех> призывает. Тоже там перцы берем. Твердое тепло, да, да, У меня И, как видим, еще время есть проходить. Смотрим, сколько еще усиление будет длиться. Ну, двадцать минут. Отлично. <сíck> <сíck> Просто отлично. <Мой> Насторожек. Пойди. Пойди, пойди, Бей ее, хорошенько вообще, в смысле рано, но она все равно победит. против тебя хелу возьмем Тогда нафига я покупал оживлялки потратил столько кредитов на оживлялки и что я получил босса таракана Уже. Я, я пытался отпрыгнуть, но не отпрыгнул. В смысле, что за бред? Почему я не смог отпрыгнуть? Почему не... Почему он блок включил? Вместо Она блок включила. Ну, Нафига это нужно? Нафига нужно было включать блоки. Я нашел кнопку на прыжок. Глюков не счесть в этой игре. Не сработал прыжок. Я хотел прыгнуть. Вот Давайте. Ну, наверное, все же. Хотя, стоп. Сколько времени еще? будет работать эта усилка. еще 22 минуты и сразу босс он еще, еще проходить еще времени вагон на прохождение либо я могу закончить и потом спокойно один попроходить. проходить Хотя, да, давайте, вот, тут закончим, вот, убьем этого карнажа и все. Дальше я один, там все поисследую, пройду эту всю миссию. С одного удара в блоке меня с одного удара в блоке? Что за бред? Я же блок поставил на защиту. Но нет, меня все равно при прикончили. Вот серьезно, вот финальный босс слабее, чем вот даже вот этот жук. Хела спасал от подмезтия. Давай, Хела, спасай меня. Хела. Ты что? Меня нужно было спасти. Почему ты меня не спасла? Почему не восстановила 20% как обычно на последнем... Перед тем, как я сдох. Хела. Вообще. Пора его добивать тогда, <смех> осталось Анжела с полным зарядом жизни и крутой осьминог, который жару в году. концовочка <свят> концовочка мы закончили это прохождение где босс у нас полнейший таракан который дохнет от э двух несильных врагов Фу ты, двух несильных бойцов и <свят> <свят> Даже не знаю как назвать а дискордить. в смысле просто Изи. <свят> это был самый Самый дохлый враг, которого я сучал. У меня 13 дней до исследования все задания. Плюс крутой симбиот, который... Которого я, кстати, знаю что как освоил, как, как убить э, босса положить на лопатки за 1, 2, 3. И готово. И всем дискорд. С вами был лорд Альтаир. Пока.